Всем добрый вечер! Давайте проверим с вами звук. Как меня слышно, как видно, напишите, пожалуйста, в чате. Если слышно, видно хорошо, ставим плюсики, пятерочки, кому как больше нравится. Наташа меня слышит, остальные меня слышат, так кто-то пишет, так Настя, ага, вижу. Ну все, слышно хорошо, да? Кто успел посмотреть видео перед вебинаром, как вам вообще новинки будущие? Классно, да, когда есть такая возможность заглянуть в. Маленечко вперед. И знать, что нас ждет, да, примерно. Уже начинаешь планировать, так, а вот это я возьму, вот это я возьму. Есть такое? Не видно было видео, но я в конце еще раз включу. Либо потом в чате скину, те, кто не успели посмотреть. Посмотреть смотрите классное видео, там все новинки, будущие на 2018 год, ну практически все, большая часть. <coughs> так, ну ладно, мы с вами начинаем парад успеха по итогам пятого каталога. Мы сегодня с вами рассмотрим основные моменты, которые... Необходимо знать в шестом каталоге, да, который у нас уже начался и уже 4 дня как действует. Можно сказать даже 5, да, потому что каталог у нас открывается в воскресенье. Кто уже успел оформить заказик, поставьте троечки. Я уже успела даже получить свой заказ. Также мы с вами поздравим новые уровни по итогу пятого каталога. И посмотрим какие у нас с вами акции, да, действуют, а также а, разыграем подарки. Это будет в самом конце, как обычно. Так, я смотрю, уже много кто сделал заказики, да, в этом каталоге. Вообще, имейте такую привычку, да, делать заказ в первый день каталога, чтобы потом у вас весь каталог был свободный именно от заказов, заказов да, то есть набили один раз и потом рекрутируете. На что стоит обратить внимание в каталоге номер 6. Да? Давайте сначала об этом поговорим. Ну, первое, на что необходимо обратить внимание, это драйвер каталога. Да, в начале каталога, когда вы только его открываете, там сразу новинки с ароматизированными страничками. Да, Мужская и женская туалетная водичка. Из серии Men's Collection и из серии Woman's Collection. А вот а, особенность этих водичек, да, в том, что вообще, да, вот этой коллекции, а, в том, что у них классные ароматы, но при этом цена такая не кусающаяся, да. То есть, вот какую бы водичку ни взяли из этой серии, из этой коллекции, они все такие по ценовой категории очень даже доступные, да. А в этом каталоге идет акция, при заказе на 500 рублей из каталога можно выписать со скидкой 50% любую водичку, либо мужскую, либо женскую. То есть имейте в виду, да, у меня часто спрашивают, если, например, у меня заказ на 1000 рублей, я могу две водички заказать? Да, конечно, то есть если у вас заказ на 1500 рублей, вы можете заказать три водички по спеццене, если на 2000, то 4 водички и так далее. Потому что эта акция в каталоге для всех, да, для клиентов, для вас. И, соответственно, клиентов может быть много. Вот сколько раз у вас заказ на 500 рублей, столько у вас возможности выписать водичку со скидкой 50%. А я не знаю, как вам, но мне прям вот в этом каталоге водичка мужская понравилась. Я прям еле удержалась ее себе выписать. Я не знаю, что это было. Вот, но мне прям она реально так очень сильно понравилась. Там идет нотка грейпфрута, может быть, поэтому я люблю такие нотки ну, цитрусовые немножечко, не, не именно такие вот лимонные, да, а именно апельсин, цитрусы вот такие вот мне нравятся, может быть, поэтому эта водичка прям меня так это покорила. Я прям сидела и а, сдерживала себя, чтобы ее себе не взять, потому что, ну, пока есть у меня, которыми пользоваться, да, я их просто не успеваю иногда использовать, потому что, ну, не могу пользоваться одной, да, как-то скучно это Напишите, у кого тоже не одна водичка туалетная, вот, и я как-то пользуюсь двумя, тремя, четырьмя, бывает, да. Ну, периодически их просто меняю, один день такую, другой день такую. И вот, кстати, некоторые говорят, да, что там нестойкая вода, например, да, или быстро выветривается. Во-первых, если вы туалетную воду на себе не чувствуете, да, это нормально, это хорошо, так и должно быть. То есть вы не должны чувствовать на себе аромат постоянно. Он не должен быть таким назойливым, да, что вы постоянно ощущаете его под носом. Наоборот, если вы не ощущаете аромат, это говорит о том, что это ваш аромат, он сливается с вами. Его должны чувствовать только окружающие слегка, да, как шлейф такой за вами. Но вы его не должны чувствовать. Но только если вот так вот принюхаетесь. Да? А во-вторых, сейчас уже давно не модно пользоваться духами. Вот Обратите внимание, в каталогах практически нет духов. В магазинах сейчас практически нету духов, да? то есть концентрированных ароматов. Духи – это когда такой ядрененький аромат, да? концентрат масел там в большом количестве идет, и поэтому они более стойкие. Вот сейчас это не модно, сейчас модно в течение дня даже менять 1-2 аромата. Поэтому в основном сейчас все компании выпускают, и парфюмерные дома, да, они выпускают именно туалетные водички, которые рассчитаны на 4 часа. То есть аромат должен держаться примерно 4 часа. 4,6, но 4 часа это считается самый идеальный вариант, чтобы потом, например, утром сходили на работу, а вечером вы уже одели на себя другой аромат. Далее, в этом каталоге... Классная цена идет на средства для интиногиены. Вот, ребята, это действительно то средство, которое обязательно должно быть в каждом доме. Как зубная паста. То есть, это и для молодых, и для тех, у кого есть детки, и для стариков, так сказать, да, то есть, для пенсионеров и для а, людей пожилого возраста, для всех. Это средство должно быть в каждом доме. Это средство для интиногиены. Вот, то есть... Ну, у нас, как обычно люди, мы же такие, да, находим одному средству кучу применений. То есть, его используют и в качестве средства для снятия макияжа. И, то есть, потому что оно гипоаллергенное, да, и даже вот если вы будете, хотя правильно снимать макияж, конечно, делать демакияж именно вот глаза, да, специальными средствами, но бывает такое, что закончилось, например, да, средство, либо вы где-то в поезде едете, да, в дороге, ну, чтобы не брать с собой кучу баночек, просто берете с собой средства для интимной гигиены, им умываетесь, им подмываетесь, да, то есть, ну, грубо говоря, вот, то есть, все делаете им, и руки моете, и так далее. Вот, даже я знаю, что некоторые насморк убирают, да, нос промывают, вот, средства для интимной гигиены. Поэтому это средство действительно должно быть в каждом доме, и цена на него в этом каталоге вообще просто, там больше, по-моему, 50% скидка, да, нужно брать обязательно, потому что в конце их просто не будет в конце каталога. Имейте это в виду, чтобы потом не жаловались, что что-то так быстро закончилось, потому что цена такая. Также обратите внимание, что в этом каталоге, вот когда каталоги ближе к лету, да, и начинают больше быть похожи на большую распродажу то есть, все идет со скидками, все по красной цене, скидки большие, да, цены приятные, поэтому глаза разбегаются, иногда даже что-то не ну, упускаешь, не замечаешь <laughs> в потоке таком, да, вот. В этом каталоге, обратите внимание, тут масочки со скидкой, да, э, классно на подарок, вот, например, если вы работаете с клиентами, да, они у вас делают какие-то заказики, пусть даже небольшие, на 300-500 рублей, да, можно вот такую маску за 39 рублей по каталожной цене, по нашей цене, там 20 с чем-то, с копейками выходит, да, в подарочек просто положить. То есть это приятно, да, это полноценное средство, то есть, ну, я всегда использую на один раз. Кто-то умудряется использовать на два раза, я использую на один, потому что-таки вы уже открыли, да, туда уже воздух попал, и его нужно уже, как, он начинает подсыхать маленько, поэтому... Вот Наташа пишет, так и делает. Классно же, да? Согласитесь, что приятно клиента получать такие подарки. Вот. И начинает она маленечко подсыхать, если вы ее хорошо, хорошо не закроете, да? То есть, либо хорошо закрываете, либо используете на один раз. То есть, это смотрите уже сами, но хватает на два раза тоже хватает. То есть, в принципе, даже если не экономить, но на два раза все равно хватает эту маску. Сейчас я открою фоточку. А то жарко мне. Так, Света, ну-ка, вернее, мою презентацию. Дальше поехали. А, гель для душа, да, тоже по смешной цене, 99 рублей за упаковку гель для душа. Наша цена вообще еще меньше. И также серии по уходу за руками и за ногами тоже идут со скидкой. То есть, а вообще в каталоге представлено а, более 200 продуктов по цене до 300 рублей. То есть, ну что такое 300 рублей? Сейчас в магазин зайдешь, да, не купишь там, ну, ничего практически на эти деньги. А здесь представлено, а, вот, например, даже на этих страничках можно купить несколько продуктов, да, всего а, меньше, чем на 300 рублей. Особенно для тех, кто говорит, что у нас дорого, точно. Вот когда говорят, что у нас дорого, я сразу тыкаю носом, можно так сказать. А обратите внимание, пожалуйста, сейчас уже начинает идти со скидками серия, какие, господи, солнцезащитная. Вот зимой она обычно идет без скидки, да, либо на какой-то один-два там два продукта, потому что -таки у нас обычный народ отдыхает летом, да. Хотя, конечно, есть и исключения, но к летнему сезону всегда идет скидка на солнцезащитные средства. Вот что-что, да, хотя у нас нет такого, я бы не могу назвать такой продукт, который был бы некачественным, да, или что-то не устраивало. Но бывает, продираются, да, все равно люди находят к чему-то. Но вот солнцезащитная серия у нас она просто бесподобная. То есть это стопроцентная защита от обгорания вашего, да. А к этому нужно относиться очень внимательно, потому что вот это вот солнце, да, которое мы так любим, наша кожа не так сильно любит, как мы, да, эмоционально. И вот эти все ваши облазивания, да, когда вы обгораете на солнце, это все потом сказывается как кожные заболевания в будущем. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание уже сразу, да, с молоду, как говорится, нужно беречь. И не перегорать на солнце, а защищаться. И в зависимости от того, какая у вас кожа, там либо она слишком светлая, либо э, смугленькая, да, либо нормальная, вы выбираете для себя ту или иную степень защиты. То есть, либо э, поменьше, да, те, кто смугленькие, либо побольше, те, кто наоборот, вот, всегда обгорает. Не гонитесь вы за этим, я не знаю, недельным загаром, да, который вы смоете, когда приедете с отдыха, через неделю у вас от него ничего не останется, но вы при этом обгоритесь. Зачем вам это надо? Это проблемы в будущем, вплоть до онкологических заболеваний, поэтому обязательно нужно использовать водозащитные средства и на них экономить девчонки и мальчишки да, нельзя ни в коем случае. И не знаю, если покупать за 100 рублей какое-то масло в киоске, там, когда вот кто-то ездит на море, да, и когда идешь к пляжу и там куча вот этих киосков, во-первых, сколько лет там они стоят. Бывает так, что да, хотя там, в принципе, не залеживаются, но все равно бывает так, что некоторые баночки стоят годами. Вы представьте, к чему они там только не подвергаются. там Такая жара стоит. И вот вы на этой жаре, неизвестно какого качества, покупаете продукт за 100 рублей. Какую защиту он вам может дать вообще? Вот на таких средствах, как и на средствах по уходу за лицом, экономить вообще нельзя. Можно купить гель для душа за 100 рублей, но купить э, солнцезащитные средства за 300-400 рублей, это абсолютно нормально. Это так и должно быть дешевле, оно просто не может стоить нормальное средство, понимаете. Мужская серия, да, дальше продолжая идет ä, тоже с хорошими скидками, идет большой ассортимент именно вот ä, со скидкой в этом каталоге. Ну, средства для ухода за телом, да, новинка прошлого каталога, классная, кстати, мне так нравится. А, у меня муж уехал сегодня на работу и забрал этот гель для душа, говорит, мне понравился аромат, я его заберу. Кокосовая вода и дыня, в общем, я осталась без этого геля теперь дома. И лаки тоже для ногтей идут в этом каталоге с хорошей скидкой. Обратите внимание, сейчас лето, начнутся девчонки яркими оттенками красить, да. И на обложке каталога, вот на последней страничке, как всегда, самое выгодное, самое вкусное предложение. Всего за 169 рублей, да, идут тушь и средства для снятия макияжа, для снятия водостойкой косметики, именно вот этот вот. Ага, Свет тоже открыла <смех> гель. Аромат действительно вообще потрясающий просто. Смотрите, вот это средство, которое для снятия водостойкой косметики, да, идет именно, оно двухфазное. И некоторые неправильно им пользуются, имейте в виду, да, как им правильно пользуются. Им нужно его нужно взболтать. Оно двухфазное, одна вот эта сторона водянистая, беленькая, а другая жировая такая, маслянистая голубенькая, да, их нужно взболтать, чтобы они между собой хоть и не перемешиваются, но когда вы будете на ватный диск выливать, да, она маленько перемешается. И вот эта вот масляная прослойка, она, во-первых, позволяет как раз снять водостойкий макияж, да. И, ну летом же мы как, мы в основном летом пользуемся водостойкой косметикой, да, когда там, например, пожна тоже море уезжаем чтобы девчонки некоторые не могут не накрашенные ходить даже на море да вот то там в бассейне например красится тушью и так далее есть даже тональные основы которые стойкие, и вот этот макияж он снимается именно не обычным средством из этим макияжа а вот таким вот и когда вы будете снимать вот этим средством у вас будет такая вот пленочка не то что пленочка а вот будет чувствовать что маленечко маслянистое лицо у вас это абсолютно нормально и так как макияж в основном, это средство призвано снять макияж с глаз и с губ, да, вот именно для этих областей вокруг глаз и вокруг губ, да, оно очень классное за счет вот, этого, вот этой маслянистости, да, что, потому что у нас кожа вокруг глаз, она в 7 раз тоньше обычно ну, кожи на нашем лице, да, а кожа губ вообще это практически дерма, да, без защиты, получается, слой кожи. И, соответственно, морщинки, вот здесь появляются самые первые, да. И когда у нас не хватает питания, да, увлажнения, вот здесь вот в этих областях как раз начинаются, появляются эти морщинки, и они углубляются со временем. И если вы будете в том числе и правильно очищать лицо, да, то есть снимать макияж, и при этом еще вот таким вот масляным, подпитывать, да? когда снимаете макияж этим средством, вы подпитываете этим маслицем, который входит в состав. Да? Не, пытайтесь, не старайтесь быстрее убрать вот это, вот, да? быстрее прям смыть. Пусть оно у вас побудет. То есть оно благотворно, наоборот, влияет. То есть вот эта вот маслянистость, она увлажняет вашу кожу. Так что не пугайтесь, да? когда у вас будет оставаться немножечко такие масляные следы от этого средства. И я еще не могла не отметить, хотя, в принципе, он частенько, этот набор идет по такой цене со скидкой, да, в каталогах. Но я именно в этом каталоге себе приобрела а, вот такой набор Эко Бьюти. Если вы покупаете набор, он в таком пакетике красивом, брендированном, да, Эко Бьюти. И, знаете, вот даже сам пакетик, то, что он такой ну, как из эко-материала, да, ну, сказать, из картона, уже, а, ну, такое ощущение дает, что ты поближе как-то к природе, да. В, в этой серии используется на 97%, точнее, не используется, а она состоит на 97% из натуральных ингредиентов. То есть, если а, вообще косметика, Арифлейм, вся продукция, да, должна содержать в себе не менее 70% натуральных ингредиентов, то вот эта серия Кабьюти не менее 97% натуральных ингредиентов. Это вообще супер. Это во-первых. Во-вторых, за этот набор идет 116 баллов. И если вы разделите стоимость на 116 баллов, у вас получится, что один балл стоит дешевле, чем какие-либо другие продукты. То есть вам дается больше баллов за набор чем если покупать по отдельности. Ну и, соответственно, дешевле он стоит в наборе, да, чем по отдельности покупать. Ну и вот так, не знаю, сколько будете собирать, потому что <laughs> со скидкой не всегда идут по отдельности продукты, да, а набором всегда можно купить. Смотрите, я когда открыла коробку, да, где лежали вот эти вот тюпики, у меня было вот первое мое слово было, офигеть. Вот честно скажу, да, потому что здесь 200 миллилитров. Вот а, обычная мувашка, да, она 150 миллилитров. Максимум, то есть у нас не было больше, я не знаю, какая у нас еще мувашка есть 200 миллилитров. Все вот стандартные 100-150 миллилитров, а здесь 200, вы представляете, 200 миллилитров а, молочко. кстати, этим молочком можно снимать макияж, то есть здесь так прямо написано. Нанесите небольшое количество средств на кожу лица и век. Затем удалите а, загрязнение и макияж при помощи ватного, ватного диска. То есть это говорит о том, что это средство использовать можно как средство для снятия макияжа. Молочко не пенится а, по своему определению. Здесь спрашивают, хорошо пенится молочко. Молочко не пенится вообще. То есть молочко, оно... Она носится сначала на, на руку, да, и потом распределяется по лицу. Немножечко, я на минуту буквально его оставила. Пока вот разносила, да, по всему лицу, на глаза нанесла тоже. И потом убирала ватным диском. То есть молочко пениться не должно. Это не пенка, это молочко. И у меня, как бы, кожа такая, ну, склонная к чувствительным, да, и вот я вчера в первый раз опользовалась, да, вечером, сначала у меня, пока я нанесла, говорю, да, где-то минуту постояла, наверное, пока я вот так помассировала, меня немножечко покалывало, и когда я уже убрала ватным диском, я увидела, что у меня кое-где были красные такие, ну, покраснения небольшие, не так, что прям ядреные, да, но были небольшие покраснения, это за счет того, что 97% опять же натуральных ингредиентов, да, и на какие-то из них может быть реакция небольшая, но если у вас как у меня вот была небольшая реакция, она через 3-5 ну, минут буквально она прошла, то это нормально, если у вас реакция сильная и она не проходит, да, то быстрее смывайте, и ну, вы знаете, да, что это можно все сдать, если вдруг вам не подошло по аллергии, то есть нужна справка от аллерголога будет. Но это я так уже в дебри зашла, конечно, но просто я к тому, что... Действительно, компоненты очень активные, да, и они могут вызывать некоторые такие вот покалывания. Если они приятные, если они терпимы, это нормально. То есть, имейте это в виду. А, тоник здесь идет в виде спрея. То есть, вы можете его прямо на лицо, но тут написано, что не надо попадать в глаза им. Поэтому я наношу просто его на ватный диск и потом протираю, как обычно, лицо. Затем здесь идет, смотрите, в наборе вообще шесть продуктов да, вот очищающее молочко, тоник, масло. Масло просто просто шикарное. Я его давно хотела, думала, все отдельно возьму, но я решила все-таки потом взять все в наборе. Сейчас отдельно про него тоже скажу. А, потом здесь крем для кожи вокруг глаз. Очень легкий, такой неплотный. Не да, то есть хорошо быстренько впитывается так это у нас дневной крем и а, сыворотка то есть смотрите здесь нету ночного крема да то есть а, на ночь что вы лучше делаете да вы наносите то есть очистили молочком протонизировались потом наносите сыворотку она очень очень легкая как в принципе и крем да если раньше у нас была старая серия кобьюти там крема были такие вот для меня, они были плотные. То есть, ну, какие-то вот... Я люблю вообще флюиды, у меня кожа склонная к жирности, да, я поэтому люблю крема флюиды, такие легенькие, которые быстро впитываются, жиденькие, можно так сказать, да. А вот сейчас эта серия обновленная, она как раз вот такая, как я люблю. То есть, она не плотной текстуры, а очень быстро впитывается. То есть, что вы делаете вечером? Вы вечером просто берете сыворотку, Наносите ее после тоника, да, распределяете, ждете 3-5 минут и потом наносите масло. Масло у вас будет впитываться примерно минут 10-15. У кого какая кожа? Вот говорю, у меня кожа ну, такая комбинированная, склонная к жирности, да, поэтому у меня впитывается дольше. Я ходила где-то час, наверное, пока у меня совсем не стало, его не видно. То есть 10-15 минут прошло, я чувствую, что оно уже у меня как бы, ну, чувствую, что впиталось уже, но все-таки есть блеск, но через час его уже не стало этого блеска. А у кого кожа сухая, она у вас прям буквально, наверное, минут за 20-30 за полностью все впитается, потому что коже вот необходима, вот это вот увлажнение, да, она в себя берет быстрее больше. Кстати, сейчас масла, они входят вообще вот именно в этап по уходу за лицом, да, как вот как вот раньше сыворотки входили, да? Раньше же сыворотки не было, то есть были дневные, ночные крема, да, были скрабы, были маски. Сывороток не было. Потом начали появляться сыворотки, и они стали как неотъемлемую часть ухода за лицом. Сейчас то же самое происходит с маслами, то есть без масла, без масла сейчас уже никак не обходится. И масла эти, кстати, можно также использовать для того, чтобы макияж лучше нажился, да? Можно использовать также поверх дневного крема. Но немножечко, буквально капельку, чтобы потом оно у вас хорошо впиталось, да, чтобы не было опять вот этого жирного блеска, и после этого можно наносить уже тональную основу, и чтобы тональная основу при этом хорошо держалась и лучше наносилась. Вот Я вчера попробовала, получается, ну все, кроме дневного крема, да, а сегодня попробовала уже утром с дневным кремом, и уже у меня реакции не было никакой. То есть, говорю, когда первый раз я молочко нанесла, у меня была реакция покраснения. А утром сегодня уже не было никакой реакции. То есть, кожа уже поняла, что там уже что-то хорошее ей, классное такое преподносит уже не первый раз. Вот, поэтому рекомендую этот набор вообще и говорю, вот, подарить. Да, если кому-то, например, хотите сделать классный подарок, и себе тоже. Вот я себе подарила. Вот, классный набор, стоит действительно того, стоит внимания. А пишешь, тоже пробовала, набор понравился. Мне кажется, этот набор не может никому не понравиться, поэтому берем обязательно. Ну или, по крайней мере, глаз наметываем на него, да. А теперь по поводу акции, да, напоминалки такие вам быстренько кину. А не забудьте, кто в прошлом каталоге размещал заказ на 50 баллов, и более в этом каталоге мы должны с вами получить набор чайных пар, да, две кружки и две два блюдечка за 399 рублей нужно указать код 300 526 но 34, да, но сейчас небольшая идет задержка с поступлением вот этих вот наборчиков на склады компании, поэтому компания предупредила об этом, да, и сообщила, что в качестве, ну, как бы, извинений, можно так сказать, да, в набор, вместо наборов пока что, ну, они пробиваются, да, но они будут пока, не будут пока приходить, потому что их нет на складе еще пока что. Вместо них будет, не вместо них, а как бы в дополнение к ним будет идти в подарок тушь. Вот, то есть это как бы в качестве таких вот ну, ком компенсаций, как это назвать, я не знаю даже. Вот. Как только появятся на складе э, наборчики, их можно будет сразу же заказать и получить. Эта акция у нас продолжается. Сейчас вот в шестом каталоге, кто делает заказ на 50 баллов и более, тоже в следующем каталоге мы заказываем такой же набор. То есть мы всего соберем с вами, получается, один консультант на один регистрационный номер соберет, если он полностью с самого начала участвует в этой акции, с прошлого каталога, он может собрать 4 чашки, 4 блюдца, плюс в следующем каталоге мы делаем тоже на 50 баллов заказ идет уже молочник, а нет, заварочный чайник, а через каталог идет молочник и сахарница. Вот сегодня девчонки у Светы, да, в команде, скидывали в чате классную картинку, скиньте, пожалуйста, тоже в чате 50+, где Асма, по-моему, ваша, да, ходила по магазинам и увидела точно такой же набор, и просто, да, цены, где в магазине она сфотографировала, но набор, по-моему, такой же, вот прям копия точь-в-точь, -точь. и там цены просто, посмотрите, да, вы просто упадете, вот честно говорю. Это ведь настоящий китайский фарфор, отличного качества, да, и то, что мы здесь их можем взять за 399 рублей, это вообще копейки, понимаете, по сравнению с тем, что продается в магазине. То же самое. Вот, да, вот Света обещала скинуть, ждем, поэтому в чате 50 плюс тоже. Так, и смотрите, вот Вау, весна у нас продолжается. Акция... У нас была прошлым летом, да, это и сейчас ее компания решила, ну, если это пишет, да, распродажа говорит, была в магазине, и набор подешевел на 200 тысяч рублей, нормально, да. Представляете, сколько он стоил на самом деле? Ну, потому что, если действительно это качественный фарфор, да, китайский, настоящий фарфор, он не может стоить дешево. А здесь действительно такой фарфор идет. Вот я в прошлый раз показывала, у меня сейчас вот здесь рядом нету. У меня тоже есть набор от Reflame, когда был, по-моему, 40-летний юбилей, компания дарила э, по акции. Ну, качество, сколько лет, да, уже 10 лет этому набору. И в посудомойке мою, оно как новое. Мне даже в Инстаграм недавно спросили, э, я выкладывала тарелку свою, ну, фотографию на этой тарелке. Меня даже спросили, где вы такую посуду покупали. Представляете, человек в комментариях забыл вопрос. То есть видно действительно качество. Ну ладно, поехали дальше, да? Вау, весна у нас на каждую неделю будут ну, разные продукты, которые можно купить со скидкой огромнейшей скидкой. Да? В этот раз вот скидки до 77%. Именно на этой неделе можно купить продукты, которые вы видите сейчас на картинке, со скидкой по той цене, которая указана. Условие простой. Должен быть заказ из основного каталога на 500 рублей. В этом случае можно заказывать вот эти продукты, но каждого продукта не более 5 штук в заказе. То есть можно заказать один, 2, три, 4, 5, не больше. То есть каждого. Можно например, одну водичку заказать, можно... 5 помад заказать, можно одну водичку, 5 помад. Ну, поняли, да, сами как хотите, главное, чтобы не 5, не больше 5 продуктов каждого. То есть можно 5 штук всего заказать, и того, и другого, и третьего, всего по 5 штук. И продолжая тему вот этого сервиза, да, у нас действует, также продолжает действовать компании по приглашению, рекрутинговая акция, мы так ее называем, называется на лучших традициях». И эта акция у нас действует в нескольких каталогах. Со 2 апреля по 23 июня, то есть это 5, 6, 7 и 8 каталоги. 5 каталог мы с вами уже отработали, осталось еще 3 каталога, 6, 7 и 8. Что вообще, какие условия, да, то есть условия есть для новичков, условия есть для приглашающих спонсоров, для тех, кто приглашает. То есть условия для новичков именно в этом каталоге. С 22 апреля по 12 мая, то есть 6 каталог, да. Если новичок размещает заказ в течение, я здесь опять не дописала, да, в течение 72 часов с момента регистрации на 1000 рублей по ценам каталога, то у него регистрация бесплатная вместо 149 рублей и у него доставка тоже бесплатная от этого первого заказа. И если новичок размещает заказ на 50 баллов уже в течение 21 дня, да, не 72 часов, а 21 дня с момента регистрации, то он в подарок получает бесплатно туалетную водичку Экот Мадемуазель. И если новичок опять же в течение 21 дня с момента регистрации делает не 50, а 100 баллов, то он дополнительно к этой водичке получает еще набор по старту программе за первый шаг, то есть 100 баллов в течение 21 дня означает, что новичок прошел первый шаг в стартовой программы. Всего 4 шага. Каждый шаг – это 100 баллов поэтапно в каждом каталоге. За первый шаг новичок получает крем «Большой бочонок молоко и мед» для рук и тела. И крем «Мыло» тоже молоко и мед. С каждым шагом цена подарков, ну стоимость, себестоимость, да так сказать, она возрастает. Но новичок получает это бесплатно, если проходят шаги по 100 баллов. Вот, то есть... Для новичков вот такие простые условия. Что касается спонсоров, То есть, тот человек, который приглашает, он в компании фиксируется как приглашающий спонсор, да. И его задача, соответственно, приглашать людей, помогать, ну, объяснять им, да, суть бизнеса, либо человек может прийти на скидку просто, да, и когда новичок размещает заказы, Соответственно, спонсору э, за заказы новичков накапливаются баллы. То есть, если новичок сделал заказ на 100 баллов, он получил свои преимущества. Да? Во-первых, он имеет скидку 20%, во-вторых, у него бесплатная регистрация, бесплатная доставка, туалетная водичка в подарок, плюс набор за первый шаг в подарок. Да? А спонсор получает 100 спонсорских баллов за заказ новичка. Новичков может быть несколько, да, то есть может быть 2, 3, 5, 10, 15, 50 новичков, может быть, у одного приглашающего спонсора, да. Каждый новичок, он делает заказы на разную сумму баллов. То есть кто-то делает заказ на 20 баллов, кто-то делает заказ на 300 баллов, да. Но все вот эти вот баллы в период именно со 2 апреля по 23 июня, то есть с 5 по 8 каталог, они суммируются спонсору как спонсорские баллы поняли то есть если у вас например 5 новичков сделают 100 баллов это будет уже 500 баллов да? если у вас 10 новичков сделают по 100 баллов ну, округляю да в среднем у вас уже 1000 баллов и затем эти спонсорские баллы вы можете менять на составляющие этого сервиза, да, то есть собрать полностью весь сервис вы можете. Если, например, просто консультанты, кто, ну, просто клиенты, да, можно сказать так, кто не приглашает людей, а просто для себя пользуется косметикой со скидкой, да, они могут собрать только 4 чашки, 4 блюдочка, сахарницу, молочник и завар, заварник, да, то приглашающий спонсор, помимо этого, может собрать еще набор десертных тарелок до да, 4 штучки овальное блюдо вот здесь идет это за 200 спонсорских баллов то есть если у вас накопилось 200 спонсорских баллов вы получаете еще вот такой вот набор то есть 5 предметов овальное блюдо и набор десертных тарелок если у вас накопилось еще 300 баллов да то есть не просто 300 баллов и вы получаете и вот предыдущий набор, и этот, да, а именно еще, то есть получается 200 плюс 300, это 500. То здесь уже идет набор тарелок для вторых блюд, набор тарелок для супчика, и минажница вот такая интересная штучка, мне очень нравится, туда можно орешки разных видов положить, соусы разных видов, да, фрукты разных видов положить, то есть очень интересная такая подача получается. И за еще 500 спонсорских баллов, да, Идет набор салатников, две штучки разного размера, и супница. Вот, то есть, в целом, вы можете собрать вот такой набор. Смотрите, какая красота. И э, времени, как бы, чтобы собрать, предостаточно, да, то есть, 4 каталога. Ну, один уже прошел, пятый каталог, шестой, седьмой, восьмой каталог, все баллы ваших новичков за эти каталоги вам суммируются как спонсорские баллы. И новички тоже могут собрать этот набор, тоже приглашая людей новых и тоже суммируя вот эти вот спонсорские баллы. То есть, если вы новичок, вы тоже можете приглашать людей и тоже копить баллы. Понятно, да? Так, еще напоминаю... Давайте мы сейчас с вами, прежде чем к адреналину перейти, мне, пожалуйста, плюсиками дайте знать, все ли вам понятно по предыдущей акции или нет. Если нет, то поставьте минус, я подожду ваши вопросы, что вам непонятно. Так, плюсики пока вижу. Хорошо, поехали дальше. Программа «Адреналин». Ребят, все знают, нет? Просто напоминаю, потому что она началась еще во втором каталоге, да, и действует до десятого каталога. Что она под собой подразумевает? Она подразумевает под собой, что вы растете по карьерной лестнице и по пути к уровню директора вы зарабатываете дополнительные денежные премии за каждый новый уровень. А при этом есть а, несколько условий, да, чтобы получать эти денежные премии. Первое условие – это должно быть у вас личных 150 баллов в каждом каталоге. То есть, когда вы а, квалифицируетесь на премию, да, когда вы планируете ее получить, у вас должно быть 150 личных баллов. То есть, ЛТО – 150. У вас должно быть минимум два лично приглашенных новичка, которые сделают 100 баллов. Это называется квалифицированные рекруты, да. То есть новички, которые а, сделали 100 баллов. И у вас должен быть отрыв. Минимум в 1% уровень от нижестоящего консультанта. Что такое отрыв? Это когда, например, вы выше на 9%, да, а под вами а, как максимум 6%. Да, то есть не так, что вы на 9% а уже 9%. Это значит, что у вас отрыва нет. Или вы выше на 15%, под вами тоже не должно быть 15%. Должно быть либо 12%, либо 9%, либо 6%, либо 3%. Да, процента. Это называется отрыв. И теперь какие а, премии, да? Итого, если вы по этой программе, тут го каталога успеваете открыть звание директор, да, это уровень 22% старший менеджер, то вы можете собрать премиями, просто премиями, а, до 40 тысяч рублей. Как это сделать? Смотрите, вы на уровень 9%, а, соблюдаете правила, 150 баллов, да, два новичка квалифицированных и отрыв, то есть под вами нет девятки, да, под вами нет девяти процентников, два каталога обязательно, да, вы на уровне 9%, после второго каталога вы получаете премию тысячи рублей, то же самое с остальными, то есть на 12% вышли, два каталога продержали, у вас было 150 баллов, у вас было два новичка, у вас был отрыв, вы получаете 3000 тысячи рублей, 15% 6 тысяч рублей, 18% 11 тысяч, 22% старший менеджер 18 тысяч рублей, итого 40 тысяч. Можно перепрыгивать, то есть не обязательно прям скакать вот по этим ступенькам, да, сначала 9, потом 12, потом 15 и так далее, можно выйти на 9, потом сразу на 15, потом сразу на 22, то есть можно перепрыгивать, при этом вы получаете все равно все премии. Например. Вы вышли на 9%, да? получили, ну, два каталога продержались на 9, получили тысячи рублей, а потом сразу вышли на 15%, да, продержали два каталога, и вы получаете и за 12% 3000 рублей, и за 15% 6,5, то есть сразу 9,5 тысяч, это понятно? Либо можно за один каталог выйти, например, на 18 или на 22%, да, два каталога продержать, чтобы у вас новички были, два новичка, да, чтобы у вас отрыв был, и чтобы у вас 150 баллов было в каждом каталоге. И тогда вы получаете сразу все. Вот, то есть это очень классно, что не обязательно там каждую ступеньку, да, и так далее. кто то бывает же скоростные, да, и поэтому это для вас. Напоминаю также про то, что юбилейная премия – за достижение новое звания продлена до 4 октября 2019 года. Что это такое? Компания выплачивает по маркетинг плану всегда, независимо там, от года и так далее, да, от проводимых каких-либо еще дополнительных акций, она выплачивает всегда долларовые премии, то есть за, например, звание директор, она выплачивает премию 1000 долларов, это прописано в маркетинг плане компании, да? это неизменно, это всегда действует за старшего директора, например, полторы тысячи долларов, за золотого – две тысячи, за бриллиантов – шесть тысяч долларов. Да? А вот сейчас еще дополнительно к долларовой премии действует премия рублевая, да, так сказать, 50 тысяч рублей за каждое новое звание. То есть, если вы, например, закрываете до четвертого четвертое звания директора, вы получаете по маркетинг-плану прописанную премию тысячу долларов и плюс еще 50 тысяч рублей. Если вы закрываете… Например, сразу два звания. Директор из старший, например, или золотой директор. Да, вы получаете а, долларовые премии 1000, 1500 долларов, 2000 долларов. Если, например, взять а, золотого директора, да, и плюс за каждое звание по 50 тысяч. То есть за директора 50, за старшего директора еще 50, за золотого еще 50. То есть и того еще 150. Это понятно? А, и Соответственно, считаем, да, чтобы успеть эту премию получить, нужно край, когда открыть новое звание, это 14-й каталог 2018 -го года. Почему? Потому что для того, чтобы звание закрыть, нужно 8 каталогов находиться в этой квалификации. Да? То есть 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й. То есть до 4 октября 2019 года. 8 каталогов вот у вас. То есть 14 только это край. Лучше, конечно, раньше открывать, да, чтобы запас у вас был времени. И давайте теперь уже перейдем непосредственно к поздравительной части, да. Я сейчас хочу объявить, во-первых, лучшие результаты, да, по личному товарообороту наших премьерчиков, затем я поздравлю новые уровни, передам слово Свете Баланде и ее команде, да, тоже для поздравлений, и потом мы с вами займемся розыгрышем. Готовы? А, что хочу сказать, да, смотрите, по поводу ЛТО. Вообще, на что влияет ваше ЛТО? Что такое ЛТО? Это личный товарооборот. На что влияет ваш ЛТО? Во-первых, ну, самое маленькое, да, на что оно влияет, это подарки, акций. Ну, как бы, согласитесь, да, мелочь, но приятно всегда какие-то подарки получать, выиграть, каких-то розыгрышных, да, но это не основное. ЛТО также влияет на ваши бонусы, которые вы получаете от компании, то есть это бонус премьер-клуба и, соответственно, на ваш доход от вашего личного товарооборота также зависит и ваш доход. Ну, я не буду говорить о том, что чем больше, тем больше доход. Да, это понятно так логически. Хочу отметить лучшие результаты по личному товарообороту. У нас, как обычно, с вами топ-10, да. И в этот раз хочу поздравить с первым местом Беляеву Ларису. 686 личных баллов, представляете? Лариса, если вы здесь поделитесь, как это сделали, да, Откуда такой личный товарооборот для себя, наверное, вряд ли, я думаю, да, но, наверное, работа с клиентами, да, знакомые, незнакомые, поделитесь, либо в чате, либо здесь. Лучше, конечно, в чате потом тоже напишите поподробнее, потому что многие будут смотреть в записи и интересно будет почитать в чате. Нарису поздравляем с первым местом. Второе место, Каратаева, Ксения, 452 балла. Ну, Ксюша у нас практически всегда в топ-10. Я помню, когда она пришла в Арифлейм, да, она спрашивала, это надо 150 баллов делать, чтобы получать объемную скидку. Так Мне так казалось, что ей было так страшно. А потом как-то сделала 150, и с тех пор, по-моему, не пропускала ни разу премьер-клуба. Третье место Антипина Юлиана, 382 балла. Юлиана, поздравляем. Четвертое место Файзурина Рима, 365 баллов. Рим у нас тоже, по-моему, всегда в топ-10. <laughs> Круто. Ражманова Александра, правильно я да, фамилию говорю? Пятое место, 325 баллов. По-моему, совсем молоденькая девочка, да? Молодец такая, поздравляю. Тоже хотелось бы услышать, как делаешь такое ЛТО. Красновид Надежды тоже часто у нас бывает в топ-10. 319 баллов. Шестое место. Поздравляю. Гельманов Резида тоже часто у нас в топ-10. Да, седьмое место в этом каталоге. 311 баллов. Восьмое место Хахимова Алджела. 264 балла. Девятое место Харулина Венера. 258 баллов. Десятое место Баландина Светлана. 257 баллов. Девчонки, ничего себе, говорю, поздравляю вас, молодцы, умнички, я желаю вам роста вашего личного товарооборота и группового товарооборота, так держать, продолжаем в том же духе. И групповой товарооборот именно вот этого топ-10 у нас составил 3619 баллов. То есть 10 человек сделали товарооборот 3619 баллов. Это сколько процентов, кто знает, по маркетинг плану? Какая ступенька, какой уровень? Пятнашка. Все, Наташа первый молодец. 15 процентов. То есть всего-то 10 человек да, сделали товарооборот 15% группы. Круто, молодцы. Но также хочу отметить те, кто не попал в топ-10, да, но кто тоже в премьер-клубе «Платинум». То есть от 250 баллов личный товарооборот. Это Питаева Мария 255 баллов, Азигулова Флюза 252 балла, Максимова Диана 251 балл, Бурова Наталья 250 баллов и Бахтиярова Линара тоже 250 баллов. У премьер-клуба «Платинум» Самые крутые преимущества, да, вплоть до участия в фуршетах от компании. Плюс, если 17 каталогов подряд, вы в пример клубе Платинова получаете в подарок часы с кристаллами Зваровский. Плюс у вас самые льготные цены на набор каталогов. И плюс у вас самая большая дополнительная скидка пример клуба на 10%, да, он возвращается от вашего товарооборота. Я все сказала, а теперь переключила слайд. Да? А, теперь давайте перейдем к премьер-клубу от 150 баллов. То есть а, здесь уже скидка идет не уже, а пока, да, можно так сказать, потому что мы пошли от обратного. Скидка дополнительная, 5% это скидка премьер-клуба от личного товарооборота, да, а, ну и плюс, выгоды в приобретении в наборах каталогов да, по льготной цене плюс объемная скидка от личного товарооборота и товарооборота группы, если она есть и здесь очень много участников я, к сожалению, не смогу всех зачитать потому что вас очень много но кто себя видит в этом списке пожалуйста, напишите какой-нибудь смайлик поставьте, чтобы мы понимали что вы здесь есть реальные я вас поздравляю вот еще один слайд у меня есть. Поэтому я не зачитываю, да, потому что вас очень-очень много. Я тоже здесь где-то попала, на предыдущем слайде, по-моему, была. <laughs> ну, мы-то всегда в премьер-клубе, да. Так, вижу вас. И еще один слайд. То есть премьерчиков от 150 баллов у нас больше всех, потому что... С этого уровня, да, 150 баллов, начинаются ну, практически все преимущества, да, не считая скидки 10%. То есть для того, чтобы получать доход от группы, от структуры, да, достаточно сделать 150 баллов. И вот еще небольшой списочек. Всех поздравляю, молодцы, так держать. Остаемся в премьере. А, кстати, скидка 50% дана любой продукт. Имейте в виду, те, кто делает 150 баллов, два каталога и более. Я всегда эту скидку использую на продукцию Wellness. Потому что Wellness обычно со скидкой не продается. Да? а Очень выгодно взять скидкой 50%, если вы в пример клубе. Например, витамины или коктейль. да. А, хочу отметить также тех, кто... Ну да, грех не используют, все, наверное, используют, да, ведь в основном все используют на Wellness, да, мы ведь уже знаем, в чем выгода-то. Поэтому всем рекомендуем, в принципе, всегда использовать на Wellness эту скидку. Во-первых, попробовать, да, Wellness, когда нет возможности финансовой, может быть, да, за полную цену купить. И, во-вторых, это приятная очень скидочка, я вам скажу. Итак, участники премьер-клуба от 100 баллов. Тоже вас очень много, поэтому засчитывать, ребят, не буду, если вы тут ставьте смайлики. Хорошо? Начиная со 100 баллов, консультант уже получает дополнительную скидку 5% да, от личного товарооборота по цене каталога. То есть, если у вас заказ, например, на 100 баллов, это в среднем с половиной тысячи рублей, ваша скидка 5% в виде денег будет начислена на ваш регистрационный номер, и вы сможете использовать ее в следующем каталоге на оплату своего заказа. То есть примерно 200-250 рублей у вас будет скидка минимальная. Ну приятно же, да, когда вы э, не платите эти деньги, за вас компания платит, да, а вы себе просто оставляете, либо экономите, либо если у вас, например, заказывает кто-то, он же вам отдает полную сумму, а вы эти деньги не оплачиваете, оставляете их у себя. Приятно, правильно? Мелочно приятно. И еще один списочек тоже. Участники премьер-клуба от 100 баллов. Ну и а, я хочу поздравить сейчас а, с новыми результатами, с новыми уровнями а, некоторых людей да, из нашей команды. Во-первых, это мужик Вайгуль, из города Уфа. С уровнем 3% и с прохождением первого шага стартовой программы. У Айкуль был личный товарооборот в прошлом итоге 169 баллов. Плюс она получила объемную скидку со своего личного товарооборота, из товарооборота небольшой группы, которая у нее уже есть. И плюс скидку пример клуба Итого получилось 650 рублей. Как она сама сказала, говорит, приятно. Вот, Айкуль, поздравляю, желаю тебе, чтобы на этом не останавливался ни в коем случае, да, это не твой уровень, вот, желаю, чтобы эта цифра, она выросла как минимум сто раз, да, как минимум, чтобы еще два нолика добавилось, это как минимум, вот, и еще хочу поздравить, кстати, молодая мама в декрете, и еще хочу поздравить с 6% новый уровень, да, это Бондаренко Олеся из города Салават. Личный товарооборот ее 175 баллов. И также скидка пример куб плюс объемная скидка 937 рублей. Неплохо, да? На 6% почти 1000 рублей объемная скидка. Вот. Ну и я сейчас хочу передать слово Свете Баландиной. Она поздравит уже свою команду. И потом я снова подключусь, когда это закончит. Мы с вами проведем розыгрыш. Хорошо? Я сейчас отключаю. Свет, ты подключайся. Так, что, я включилась? Видно, слышно меня? Поставьте плюсики в чате. Видно, слышно, отлично. Еще раз хочу поздравить всех участников премьер-клуба. Да, то есть это те люди, которые делают отставало. Вообще вы молодцы. На самом деле, знаете, когда разговариваешь с менеджерами, ну, которые уже там на 12-15%, 18%, кто хочет развиваться, да, кто все-таки надумал развивать свой бизнес, компания Reflame, они говорят, так 150 баллов – это вообще самое элементарное, что вообще нужно делать, да, то есть многие как бы боятся. Но, как мы знаем, глаза боятся, руки делают, да, особенно если есть желание, есть цель, то... Вообще никаких проблем не бывает. Хочу поздравить тоже, мы все находимся в общем интернет-проекте «Энергия роста», но у нас есть у всех свои команды, да, свои структуры. Хочется свою структуру поздравить, своих новых квалифицированных новичков. То есть Сейчас уже Женя сказала, это те люди, которые в течение 21 дня сумели организовать свой личный товарооборот на 100 баллов и выше. Это у нас Низамова Алина, спонсор, приглашающая Ирина Гулага, Игнатова Арина, это Валерия Ермолина пригласила девочку, и Евгения Панова, Любовь Ермолина приглашающая спонсор. Кстати, у нас Любовь Ермолина, она уже пригласила и сына своего, и мужа, и дочку, да, то есть все, так скажем, обникают в семейный бизнес, да, потому что это очень круто. Молодцы, девочки. Также у нас а, есть новые уровни. А, самая первая лестница успеха, все знают, начинается с 3%. И так как мы строим а, нашу структуру в виде цепочки, друг подружку да, регистрируем, а, то очень быстро у нас люди выходят на новый процентный уровень. И бывает так, даже человек еще не успел оформить заказ, он уже вышел на 3%, либо на 6%, либо на 9%. Вот. кто себя увидел здесь в списке, можете поставить плюсики. Эти люди, которые, ну, можно сказать, на автомате, пока вышли на уровень 3%, мы вас поздравляем, потому что у вас есть уже команда, да, которая уже начинает расти, да? то есть эти люди, они зарегистрированы под вами. Также у нас есть новые... Новички квалифицированные, да, и которые вышли на уровень 3%. Это Евгения Казакова, э, приглашающий спонсор э, Светлана Баландина. Э, Ирина Ларягина, это Таня Матвеева ее пригласила. И Удалова Яна, это Настя Гуськова пригласила. То есть эти люди э, не просто организовали свой личный товарооборот на 100 баллов, да, и выше. Они еще и вышли э, не автоматом, да, а уже за свой заслуженный труд на уровень 3%. И эти люди все находятся в премьер-клубе. Яна у нас и все, по-моему, девочки, да, то есть они все еще водичку получили. Да, очень а, классно от компании. То есть кто а, приходит а, в компанию «Арифлейм», да, наш, нашу команду регистрируется, организует свой личный заказ всего на 50 баллов, да, то есть тот еще получает водичку абсолютно бесплатно в подарок. Это очень классно. Следующий у нас, я уже сказала, что мы регистрируем друг по друга, да, поэтому у нас очень быстрый рост, а есть новые уровни, которые, значит, люди пришли, да, и еще, возможно, один-два каталога заказ не сделали, вот, но они вышли у нас на уровень 6%, это вторая лестница успеха, и групповой товарооборот, мы знаем, начинается от 450 баллов, да, то есть можете посчитать. Либо это 4 человека по 100 баллов сделали, да, либо несколько человек по 50 баллов, по 20 делали, неважно. То есть эти люди, благодаря своим структурам, да, уже вышли на уровень 6%. Ахмеджанова Светлана и Василина Такиулина. Кстати, Василина, она сама зарегистрировалась в нашу команду, где-то какой-то очередной пост увидела, да, и потом от нее пришла заявочка. Вот, но обещала сделать заказ, поэтому я надеюсь, она с личным кабинетом научится пользоваться. Заслуженные шестипроцентники наши, да, это те люди, которые оформляют заказ. Неважно, насколько да, баллов, но сам факт, то, что эти люди вносят свой вклад да, в состояние товарооборота, то есть не только структурного, да, но и своего личного. Ирхужина Оксана с Гульнарой Мустафиной, спонсор, приглашающий у них Роза Генятулина, это село Кунашак, в 70 километрах от Челябинска, там у нас есть ИСПО, он открыто самым первым было. Вот я уже рассказывала, почему, да, потому что я работаю по теплому рынку, приглашаю своих одноклассников, знакомых моих родителей. Мы из Казахстана переехали в Челябинскую область, да, в Кунышаковский район, поэтому а, там очень много знакомых, одноклассников, соседей. Вот. И я когда людей приглашала, вот изначально, когда начала развивать свой интернет-магазин, то есть я приглашаю людей на заработок, на дополнительный доход, на скидку. А, люди регистрируются, да, людям нравится продукция Арифлейм. А, и когда люди хотели делать заказ, да, то есть они говорят, что где собирать заказ? Да, то есть, я, понимаете, говорю, реально, где забирать людям заказ, да, люди хотят оформить заказ, получить. И когда я им говорила, что, знаешь, надо ехать в Челябинск, либо я там тебе через неделю передам там через папу, то есть, это было, конечно, нереально, да, то есть, людям проще пойти было в Пятерочку, в Дикси, в Магнит и что-то купить себе, да, потому что не каждый за гелем, за шампунем, за мылом или еще зачем-то поесть 70 километров, вот, поэтому... Было принято решение открыть там ИСПО, потому что там есть желающие, которые хотят развиваться, да, ну и даже просто для себя покупать. Вот, ну и на тот момент пришла к нам структура Роза Генятюлина, я уже много раз про нее рассказывала, что она много лет назад была уже в Арифлем, как бы она знакома с продукцией, у нее есть свои клиенты, была своя команда, да, то есть сейчас она со всеми общается, Рассказываю, что сейчас все по-другому, то есть раньше роза за счет построения ромашки да, выходила на уровень 12%, а сейчас намного быстрее, да? то есть она за счет построения в виде цепочки вышла тоже на уровень 12%. Она растет и растет, что-то у меня здесь уменьшилась моя картинка. Вот. И Оксана Ирхужина, это квалифицированный новичок, да? то есть который сделал заказ от 100 баллов. И мы знаем, да, что 21 день, если переходит на второй каталог, да, регистрация, но в период 21 дня, то этот человек считается квалифицированным новичком. Вот. И Шведова Ирина, приглашающий спонсор Настане Матвеева. Кстати, они с Розой находятся в, одну, в одной структуре, да, и активно догоняют друг дружку. Да. Очень интересно, да, когда вот ну, вроде абсолютно незнакомые люди были, да, то есть я их пригласила, они между собой как-то уже все равно начинают общаться, то есть это очень здорово. А вообще, я, конечно, рекомендую приглашать своих знакомых, потому что ну, вам намного с ними будет интересно, вам не надо будет утепляться, знакомиться, как, например, с незнакомыми людьми из вашей команды. Но, опять же, это ваши люди, они зарегистрированы под вами, вот, и поэтому... Вам нужно просто с ними знакомиться и общаться. Возможно, приглашенные не вами люди станут вашими ключевыми партнерами. Да? Очень здорово. 6% это у нас вторая лестница, лестница успеха была. Да? Вернее, вторая ступенька лестницы успеха. И есть у нас также новый менеджер 9%. Это у нас третья ступенька лестницы успеха. То есть, до уровня директора остается буквально 4 шага. Вот. И... Здесь у нас Наталья Герасимова, которая еще, представляете, пришла новичком, еще не успела оформить заказ и уже вышла на 9%, да, это очень круто. То есть товарооборот ее интернет-магазина больше 900 баллов, да, если мы даже умножим в среднем на 30 рублей, да, то есть люди почти на 30 тысяч рублей что-то кто-то себе купил, да, то есть у этого человека организовался товарооборот и она вышла на уровень 9%, это вообще классно. Вот, и у нас также Чупахина Нелли, Шафигина Физия, это новички, опять же, Розы гениатурина, да, которые сделали по 53-55 баллов, то есть эти люди тоже получили водичку, и что у нас в том каталоге было, это получается по итогу пятого, да, то есть тогда они еще получат чайную пару, да, мы все знаем. Вот, и у нас есть новый менеджер 9%, которые вносят свой вклад, да, в товарооборот своей структуры, своего интернет-магазина, то есть эти люди не на автомате, а заслуженно выше на уровень 9%. Юлия Волкова у нас практически ежекаталожно новый уровень, да, Юлию мы поздравляем, это Таня Матвеева ее пригласила, опять же, да, то есть... Уже Таню слышим несколько раз, да, Таня активно приглашает а, своих знакомых и незнакомых людей. И, по-моему, даже Юля Волкова, это абсолютно незнакомый человек у был, да, то есть холодный рынок пришел, и сейчас они а, общаются очень тесно. Целищева надежда, это ее теплый рынок тоже, да, то есть пригласила. А, раньше она была у нее клиентка, сейчас она оформляет сама заказы на 100 с лишним баллов. А, квалифицированный новичок, да, в том числе она... Вот из города Челябинск, я уже сказала, что Таня Матвеева приглашающая спонсор. И Нургалеева Минура, тоже приглашающая спонсора, розы гениатюлина. Да? То есть сразу слышно, видно людей, которые стараются и хотят расти, да? хотят развивать свой интернет-магазин, хотят становиться как минимум золотыми директорами, собирать все премии, да, и, конечно, на следующий год отдохнуть в Испании. Вот. У нас... Минура тоже проживает в Кунашаке, да, опять же, где у нас ИСПО есть. Очень удобно, да, теперь, что можно заказы забирать в нашем командном ИСПО. Вот, и, получается, Минура у нас пришла в конце четвертого каталога, да, и 21 день каталога у нее перешел на пятый каталог. То есть, суммарно у нее получилось 100 баллов, и она квалифицирована. Свет, тебя ничего. не слышно? Да, что я ей говорю? Ребята, да. а меня слышно? А поставьте... Напишите в чате, пожалуйста. Слышно меня, нет? Я еще здесь? Слышно, да? А, Свет, если ты меня слышишь, попробуй вот сейчас еще раз подключиться. Давай я сейчас отключусь. Ты попробуй подключиться, потому что тебя уже примерно минуту-полторы я лично не слышу. Да нет, вроде никто не писал, что меня не слышно было. А что, чё, на чем я это остановилась тогда? Кто последнее что слышал, видел? А кто последнее что слышал, видел? На, на 9%? Ну да, вот, наверное, списком, да? А, кто-то даже на 6% видел? Ну, давайте еще раз повторюсь. Быстренько повторюсь, да, то есть я уже сказала, что а, у нас регистрация друг подруга, да, и у нас растут новые процентные уровни. А, есть люди, которые приходят, и не успевают еще оформить заказ, но они выходят на новую ступеньку лестницы успеха. То есть новые шестипроцентники это Ахмеджанова, Светлана и Такиулина Василина. С шести, да, ну отлично. Ирхужину, Оксану и Мустафину Гульнару пригласила Роза Генятулина. Я же, наверное, услышали, не слышали, не знаю, но я сказала, что про Испоку на да, я рассказывала что я приглашаю теплый рынок и, и, и из Казахстана мы переехали в Кунашахский район, поэтому у меня там очень много знакомых, знакомых родителей, одноклассников. И люди, когда знают продукцию, да, когда они хотят зарегистрироваться, они э, проходили, да, все э, ну, как все регистрировались, но опять же, когда вопрос э, вставал про оформление заказа, они говорят, все, где забирать заказ, да, то есть я говорила, что... Ну, ехать надо в челядный либо я вам только через выходные буду передавать. То есть это, конечно, людей не устраивало, проще было в пятерочку в магнит пойти. Вот, поэтому было принято решение открыть сповку на шаке. И сейчас у нас активно а, там растет структура. Шведовую Ирину пригласила а, Таня Матвеева. С розы гениатюлина они находятся в одной структуре, я уже рассказывала. А, Опять же, да, абсолютно два незнакомых между собой человека, да, то есть они сейчас находятся в одной команде, друг дружку догоняют, подгоняют, да, и а, совместно, да, уже строят свою структуру, свою, свою команду, а, приглашая свой теплый рынок. А новый менеджер 9%, да, то есть я уже говорила, что есть люди, которые не успевают оформить заказ, либо, например, в этот каталог им ничего не надо, вот, но за счет того, что у нас построение в цепочку, да, их командный товарооборот растет. Вот. И Чупахина Нелли, Шафигиной физиой, а, это пригласила их опять же Роза Гинятюлина, да, из село Кумыша, которые сделали заказ на 53-55 баллов. То есть они получили водичку и а сейчас еще смогут получить чайную пару. Вот. И а, наши новые менеджеры 9%, те люди, которые вносят вклад да, в развитие своего интернет-магазина. Одно из первых у нас условий, даже не условий, а, а ну, как, не шансов даже, этапов. Да? То есть это организация личного товарооборота. И у нас вот Юлия Волкова, она практически ежекаталожно, у нее новый процентный уровень. Пригласила ее Таня Матвеева. По-моему, даже это незнакомый человек был, да, то есть это холодный рынок. Пришла сразу на 100 баллов, да, то есть с первого каталога она сразу делает больше 100 баллов. проходит все шаги новичка. Вот, сейчас они с Таней активно общаются. Вот, и я надеюсь, что скоро увидим в директорской команде. А целищего надежда, это тоже пригласила я Таня Матвеева. Раньше была она у нее клиентка вот, но однажды ей сказала, ну давай ты будешь сама делать заказы, получать еще подарки. Да? А то ты заказы у меня заказываешь, я твои по все подарки собираю. Вот, и зарегистрировала, то есть это даже квалифицированный новичок, Вот и оформила заказ на 153 баллов. Вот, и еще новый менеджер 9%, Нургалеева Нургалиева Минура, тоже приглашающий спонсора Роза Генятюлина. А, Минура пришла в конце четвертого каталога, да, то есть 21 день каталога перешел на пятый каталог, вот, и э, общие 100 баллов да, ей дали то, что она э, стала квалифицирована новичком. Да, то есть Роза Геннатюрина тоже э, раньше давно-давно была в Арифлейм, э, раньше строили ромашку, да, выходила она на 12%. Вот, но ну, это было очень долго, вот, а сейчас, конечно, это все быстрее. А, две секундочки, я дверь мужу открою, он пришел. И муж, оказывается, уже давно звонит, звонок. Вот, ну, еще раз всех поздравляю. Всем желаю отличного завершения шестого каталога, ставьте себе цель, а цель у нас сейчас на следующий год это Испания для золотых директоров, и вам нужно всего лишь найти двух людей, которым будет это интересно, да? то есть никто вам не говорит сейчас 150 человек найти, найдите двух людей, которым это будет интересно, которые хотят свой бизнес, которые хотят зарабатывать дополнительно, возможно бесплатно путешествовать, вот, и только в этом случае вы сможете стать золотым директором и выйти на пассивный доход. Все, всем желаю удачи. Всем пока-пока. Спасибо, Свет. Так, девчонки, я вас всех поздравляю, особенно поздравляю приглашающих спонсоров, особенно тех, кого много раз сегодня слышали, да? От них и тех же можно сказать, молодцы, продолжайте просто в том же духе, потому что когда делаешь одни и те же действия систематически, только тогда как раз и получается результат. Так, ребят, давайте мы теперь с вами перейдем уже, наверное, к розыгрышу. Да? Все готовы? Все здесь? Напишите, пожалуйста, в чате. Я напомню, какие у нас были условия. Я тут. ага. Какие у нас были условия, да, и что мы сегодня с вами разыгрываем. Среди участников... Кто размещал заказы в шестом каталоге от 50 до 99 баллов мы разыгрываем подарок стоимостью от 500 рублей. Среди тех, кто размещал заказы от 100 до 149, мы разыгрываем подарок стоимостью от 1000 рублей. Среди тех, кто размещал заказы от 150 до 249, мы разыгрываем подарок стоимостью от полутора рублей и те, кто у нас в клубе от 250 баллов, да, размещают заказы и участвуют в розыгрыше подарка от 2000 рублей. То есть мы с вами разыграем сейчас 4 подарка, у нас будет 4 победителя. Я, честно говоря, вот сейчас только заметила, что я не выложила ни в чате, ни в группе да, сегодня, чтобы вы успели проверить списки. Я только сейчас это поняла, честно говоря, совсем сегодня замоталась. Вы меня, пожалуйста, простите. Но мы скидывали, мы скидывали вчера в чате да, списки, вроде претензий у нас не было. да, Поэтому я просто сейчас табличку скинула, где у нас результаты потом будут отмечены. да, Я сейчас скинула в группе о самом главном. Так, я сейчас. А, вы же мой экран не видите, я вам тут показываю сижу. Сейчас я включу экран. А вы мне, пожалуйста, напишите. Сейчас пока, наверное, еще не видно, но должно быть. Сейчас скоро будет. Так, если видно. Ставим плюсики, хорошо? Так, вот вроде сейчас пошло. Поставьте плюсики, если увидите мой экран. Нет, не пошло, а у меня пошло. Ну-ка, давайте еще кто-нибудь... Нет. Пустой экран. Так, ну-ка, вот сейчас я открыла группу о а самом главном. Вы ее видите? Так, кто-то пишет, есть. Все норм. Все. Ага. Все. Значит, все пошло. Отлично. Смотрите, все есть у нас в группе о самом главном, да. Кого нет, попросите спонсора, чтобы он вам ссылочку скинул, да, потому что здесь все акции наши командные, все розыгрыши, все новости, все, что касается нашей команды, все здесь. Вот. И я скинула списки, как раз, с которым, ну, тот, тот список, в котором мы сейчас с вами будем отмечать, да, победителей, кто у нас выиграет сегодня. Подарочки. Смотрите, здесь у нас разделено по категориям, то есть вот одна вкладка у нас будет для участников от 250 баллов, здесь мы будем разыгрывать от 150 до 249 рублей подарок, да, Ой, рублей, говорю, баллов, здесь от 100 до 149 и здесь от 50 до 99. Это видно, да, вам? Наверное, идет маленькая с задержкой, поэтому я подожду, чтобы потом не переделывать. И на всякий случай я еще сверху запишу. <с> а то мало ли что, вдруг вебинарная комната не запишет. Так, сейчас запись включу. Все, смотрите, мы с вами будем разыгрывать через генератор случайных чисел. А, так, табличку я открыла, генератор сейчас включу. Это такое приложение, которое есть даже в вот ВКонтакте, я его открываю, да. И а, сюда мы просто забиваем числа, ну, например, от 500 да, вот смотрите, я вам покажу, как это работает, до тысячи, и нажимаем сгенерировать. Вот случайное число он нам выдает. И, соответственно, давайте проголосуем, с какого будем начинать, с маленького подарка или с большого, как хотите. Сначала разыграем от 50 до 99 баллов или наоборот, с 250 начнем. 50. Хорошо, единогласно. Так, открываем тогда, вот у нас вкладка от 50 до 99. Вы тоже можете открыть эту табличку, она есть у нас в группе о самом главном. И будем сейчас смотреть. Так, у нас здесь, смотрите, со второй строки, да, идет, получается. То есть у нас будет с номера 2 по номер 67. Мы вот сюда с вами забиваем. А что, у нас таблицы разве открытые? Привет. Мам, это ты, наверное, написала привет? Нет? Вот, просматривать могут все, у кого есть ссылка. Все. Это чтобы не было вот таких вот приветов, чтобы вдруг нечаянно кто-то не отредактировал, да, по 67 ставим со второго по 67 24 24 это у нас тарасова светлана личный товарооборот был 69 баллов светлана поздравляю с выигрышем подарка от 500 рублей Так, дальше продолжаем. Разыгрываем сейчас подарок стоимостью от 1000 рублей. У нас получается тоже с циферки 2 и до 30. Да? До 30. Нажимаем сгенерировать. Число 13. Счастливое число. <laughs> Это у нас Ермолин Андрей. Поздравляю, Андрей, с выигрышем подарка стоимостью от 1000 рублей. Сейчас разыгрываем с вами подарок стоимостью от полутора тысяч рублей. Да, так тоже от двойки у нас и здесь до 62. До 62. Нажимаем сгенерировать двадцать один. Это у нас Ехно Кристина. Поздравляю. Так, и подарок стоимостью от 2000 рублей. Кто тут мне опять привет написал. Так, вам видно, да? Поздравляем. Ага, видно, значит. Поздравляйте, значит, видно. <с visionary> Здесь у нас от 2 до 16, да? Нажимаем «Сгенерировать». Цифра 2. Кто у нас? Цифра 2. Беляева Лариса. Поздравляем! Самый большой товарооборот да, был у Беляевой Ларисы у нас по итогам шестого каталога. пятого каталога. И она у нас как раз выигрывает две рублей. Круто! Так, я сейчас, я поздравляю всех победителей, да? я сейчас отключу запись, потому что будет, наверное, виснуть, может виснуть, по крайней мере. Так, вот эту запись я сейчас сохраню. Угу. Так, и экран отключу. Что, экран отключился, да? У вас ничего не мешает, не, не пиликает там. Итак, мы с вами разыграли 4 подарка. Поздравляю победителей! Что хочу сказать вам? Хочу вам пожелать, чтобы шестой каталог был еще более крутым, более успешным у каждого из вас, да? чтобы у каждого из вас были новые победы свои. да, У кого-то это будет новый уровень, у кого-то это будет какой-то шаг стартовой программы, у кого-то и то, и другое будет. да. Кто-то подтвердит свою квалификацию, название. Вот, Поэтому всем желаю своих побед в этом каталоге в шестом. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. И сейчас поставлю вам под конец еще а, одно видео. Не одно видео, а которое у нас было в начале каталога. Ух, о, я уже заговариваться начала, Которое у нас было в начале а, вебинара. Те, кто не видел, да, посмотрите, какие новинки нас ждут с вами в 2018 году. То есть в этом году, да, 2018. Да, кстати, я не сказала, что а, те, кто... А, выиграл, да, у нас вообще у нас в принципе всегда такое условие, что заказ к моменту розыгрыша уже должен быть оплачен. Вот, поэтому не обижайтесь, если вдруг у кого-то чего-то не так, будем переигрывать. У нас такое уже было. То есть все знают, да, что заказ к моменту оплаты, к моменту розыгрыша должен быть оплачен. Это обязательное условие. Вот, все, я тогда с вами прощаюсь, включаю вам видео. Всем спасибо за внимание, счастливчиков поздравляю, всем пока-пока.